Медитация «Гипноз для похудения». Добро пожаловать на эту сессию гипноза для похудения. Мы будем работать над тем, чтобы облегчить себе жизнь и сделать возможным создание тела своей мечты с сегодняшнего дня. Найдите удобное и спокойное место, чтобы вас никто не потревожил, пока вы занимаетесь этой медитацией. Вы можете сейчас полностью расслабиться. Закройте глаза и попробуйте посмотреть внутренним зрением самого себя. Сосредоточьтесь на своем дыхании, понаблюдайте, как воздух входит и выходит из ваших легких. По мере того, как вы все больше и больше будете осознавать, как воздух входит и выходит из вашего тела, вы можете видеть, как вы расслабляетесь все больше и больше. Почувствуйте, как тяжелеют ваши руки. Почувствуйте, как ваши пальцы начинают расслабляться. Перенесите ваше внимание ко всему вашему телу. Почувствуйте вашу грудь, вашу спину. Почувствуйте, как тело расслабляется все больше и больше. Представьте себе, что вы находитесь перед большой дверью. Вы открываете эту дверь. И видите большую лестницу вниз. Вы спускаетесь по этой лестнице. С каждой ступенью вниз вы расслабляетесь все больше и больше. Вы проникаете все глубже и глубже в транс. Вы становитесь на первую ступеньку этой лестницы. И чувствуете, что ваше тело расслабляется. На следующей ступеньке вниз ваше тело расслабляется все больше и больше. Очень хорошо. Вы идете все ниже и ниже. Вы расслабляетесь все больше и больше. Вы можете начать замечать, что расслабляется не только ваше тело, но и ваш разум становится все более и более расслабленным. Да, это так. Вы спускаетесь по лестнице в длинный коридор. Вы идете по этому длинному коридору и видите вход в огромный театр. Вы заходите в этот театр, вы видите сцену. Вы видите, как выглядят стулья в театре. Один стол стоит отдельно. Это стол для вас. Сейчас вы будете режиссером в этом театре. Почувствуйте мягкую обивку этого стула. Посмотрите, как хорошо видно сцену с вашего места. Услышьте звуки театра. Представьте себе что вы видите себя на сцене и в то же время вы как режиссер контролируете все, что происходит на сцене. Вы можете сейчас произвести все изменения, какие вы только захотите, чтобы иметь тело своей мечты. Посмотрите на себя, стоящего на сцене. у вас прекрасное тело. Вы чувствуете себя счастливой, Полный энтузиазма и желания жить. Посмотрите на себя. увидьте широкую улыбку на вашем лице. Вы излучаете энергию счастья и радости. Ваша мечта сбылась. Когда вы насладитесь и будете удовлетворены своим новым образом, я хочу попросить вас встать и пойти на сцену. Когда вы приближаетесь к своей идеальной личности на сцене, вы начинаете замечать, что получаете все больше и больше энергии, которую она излучает. Вы рассматриваете свое идеальное тело. Вы подходите все ближе и ближе и соединяетесь, становитесь одним целым со своей идеальной личностью почувствуйте как это ощущается когда вы живете в теле своей мечты как вы чувствуете свои мышцы как выглядят ваши глаза как это прекрасно иметь тело своей мечты и как вы чувствуете себя сейчас когда видите свое тело очень хорошо вы можете видеть как вы чувствуете себя по-другому в новой жизни, с новым телом. Просто представьте, что с этим новым телом и новой индивидуальностью вы идете изо дня в день. Я хочу попросить вас увидеть, как вы чувствуете себя единым, с новой личностью, со своим идеальным телом, почувствовать, что происходит с вашим телом, когда вы едите свежую, здоровую пищу? Вы можете теперь осознавать, как свежая и здоровая пища укрепляет ваше здоровье и поддерживает тело вашей мечты. Вы можете также представить, как это приятно заниматься физическими упражнениями. Сколько энергии вы получаете от этого. Как это здорово, иметь возможность оптимально использовать свое тело. Вы полны гордости за себя, за ваше новое тело, и вы полны энергии и здоровья. Двигайтесь, любите двигаться. Ведь тело создано для того, чтобы двигаться. Наслаждайтесь этим. Очень хорошо. Теперь вы можете оценить себя по-новому. Вы цените себя, тело своей мечты. Почувствуете, как чувствует себя ваше тело. И почувствуете, что вы выглядите и чувствуете себя прекрасно. Просто потому, что вы способны осознавать свое тело. Вы прекрасный человек. Окутайте себя полностью теплым чувством любви. Побудьте в тесном контакте с самим с собой. Наслаждайтесь тем, как приятно чувствовать себя, свое тело. Из этого чувства любви к себе вы можете начать понимать, что уважение к вашему телу ⁇ это очень естественный процесс. Когда вы находитесь в таком тесном контакте с вашим телом, вы можете чувствовать его и начать хорошо заботиться о нем, о хорошей пище, о физических упражнениях для вашего тела, о достаточном сне, о прекрасном расслаблении время от времени, чтобы максимально использовать ваше тело. Наслаждайтесь тем, как хорошо вы себя чувствуете сейчас, как вы ощущаете свое тело сейчас. Я хочу попросить вас медленно вернуться здесь и сейчас. Почувствуйте поверхность, на которой вы сейчас находитесь, которая касается вашего тела. Все больше и больше энергии возвращается в ваше тело. Вы начинаете осознавать свое дыхание. Вы замечаете, как ваши мышцы могут все больше и больше двигаться. И ваши веки становятся все легче и легче вам приятно открыть глаза, сделайте это сейчас и вернитесь сюда полным положительной энергии и готовым заботиться о себе еще лучше, чем вы делали это раньше. С возвращением! Во время этого упражнения вы коснулись своего тела. Отныне старайтесь обращать внимание на то, как вы себя чувствуете, прислушивайтесь к тому, Какие сигналы дает вам ваше тело? Вы заметите, что начиная с этой минуты, ваше тело естественно нуждается в здоровой пище и в здоровой деятельности. Вы можете слушать это видео многократно, чтобы закрепить и усилить эффект от этой медитации. Будьте здоровы!